Первая персональная парковка для слуг народа появилась в Красноярске. Прямо возле администрации города специально огородили стоянку для депутатов. Пользуются они совершенно бесплатно, а для всех остальных въезд преграждают машины. Чем вызвана такая избирательность, сегодня узнавала Анастасия Цыганкова. Въезд на бесплатную парковку за администрацией города сегодня оказался перекрыт для большинства горожан. Мужчина на иномарке, которая действует вместо шлагбаума, не краснее объясняет. Попал в ДТП и отъехать теперь не может. А что случилось? Стукнули надо, ждать. надо где-то там ставить. Пап. Ладно, стукнули что ли? Однако почему-то никаких проблем с заездом сюда не возникает, к примеру, у депутата городского совета Геннадия Торгунакова. Кстати, как и у его коллеги Андрея Козикова. Мужчина без каких-либо проволочек просто отъезжает с так называемого места ДТП. Мы решили поинтересоваться, почему возникает такая избирательность в парковке. Избирательность парковки? Тут я ни, ни не подскажу, но по техническим причинам люди как там написано. Там до да, да, определенного час, чтобы он свободно было. Где он то машина должна была что-то разрыть. Тут выясняется, что уже не ДТП, а просто ждут спецтехнику. Возле парковки висит соответствующее объявление. Правда, по странному стечению обстоятельств, машинам народных избранников технические проблемы оставлять свои авто на этом месте не мешают. Депутат Константин Сенченко пояснил, ограничение парковки принято администрацией. И это вынужденная мера, потому как народные избранники часто опаздывают на работу из-за того, что долго ищут, где бы оставить свои машины. Я понимаю, как бы все мнение, не тратили депутатскому корпусу, чтобы вам было комфортно. Да, но при всем при этом все-таки считаю, что депутаты должны жить так, так, же, как живут все жители города Красноярский, не имеет никаких преимуществ. Если проблема парковки сегодня в центре города, проблема для всех жителей города, такая же проблема должна быть и для депутатского корпуса. Председатель городского совета сегодня подтвердила, что парковка теперь не для всех. Правда, только на время усиленной работы депутатов, например, на сессиях и комиссиях. Временно определен следующий порядок пользования автомобильной стоянкой администрации города Красноярска. В дни проведения комиссии городского совета или сессии в городском совете автомобильная стоянка предусмотрена для депутатов городского совета и всех приглашенных на заседание комиссии или сессию. В центре Красноярска складывается интересная ситуация. Получается, что простые горожане вынуждены либо опаздывать на работу в поисках бесплатного места для парковки, либо попросту платить за нее, пока служба Многие народа имеют гарантированное место, где оставить свою машину. Анастасия Цыганкова, Сергей Малафеев. Новости Центр Красноярск.